Во-первых, замечательная выставка в Эрмитаже. Я вообще считаю, что оружейное искусство сейчас находится на такой высоте, скажем, много видов искусств существует, но я влюблен в оружейное искусство уже много-много лет. Хотя сам этим не занимаюсь, но просто высота, там слив искусства, ремесла, вот этих вот всяких разных разработок механизмов, сейчас вообще время такое, что Мало кто сейчас занимается таким ручным искусством, потому что сейчас легче заниматься там абстрактным, потому что это не требует рук. А сейчас вот мастера, которые делают эти ножи, просто я настолько их уважаю. Мастера великолепны, тем более вот сегодня наш друг Жигжит, уже большой мастер, уже известный в своем деле и за пределами этой ниши человек, в Эрмитаже у него среди выдающихся художников, мастеров оружейного искусства Он участвует с нашими традиционными ножами бряцкими. Я горд за него Я специально сегодня пришел, чтобы поддержать своего друга Я очень рад, что вот мы представляем часть нашей культуры в этом музее В котором у меня много лет была персональная выставка Пожалуйста, вот мне всегда, когда я смотрю на авторские работы, у меня вот возникает такой вопрос: да, что есть такое понятие, как гений места, да, что неуловимое, да. да. но особенное. И точно так же в работу. Вот, на мой взгляд, в чем гений работы Жигжита? А, вот Жигжит вообще, я, вот, я его уважаю. Я много лет слежу за его творчеством, и только сейчас как-то сблизился и начинаю с ним общаться, потому что я вижу, что. Прошло время, и он, скажем, не уплыл от успеха. Он остается вот настоящим, интересным человеком, собеседником. Он работает, я был у него в мастерской, он днями-ночами работает и сохраняет нашу культуру. То, что делали наши предки, он не уходит в сторону, он продолжает нашу линию, но как бы вот уже в современном виде. И традиции он следит и развивает. Эрмитаж. Спасибо, Спасибо большое.